несколько лет шутил так, что, что Путин просто китайский шпион. Вот я его завербовал. Я, так... я, я недавно кому-то сказал, что Путин иностранный агент, самый настоящий. Да, что, да. Вот он сделал все, вот, чтобы разрушить Россию. Да, его завербовали где-то там какой-то... Даже вот, если так думать, то его поведение совершенно логично. Да, да, потому да, что, конечно, это... все, что происходит, происходит в интересах Китая. У Китая сразу несколько плюсов.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 хорошо ровный для России.